Че, 14-е, да? Да, Четверг. Мы в Митино. Праздник, Нам не нужен. Вот дом. Дорога в Подволочье. Вот мы Митина. Там река. Там озеро Захарова. Здесь останки какого-то строения. Где-то была конюшня, и вот мы поворачиваем, поворачиваем Чесоменскую, вот так вот примерно людей жили. Это мы в полоской на лопате. Сейчас пойдем по реке до подводочки. У нас там лодка уже накачана. что осталось от бани тут еще тазик имеется полок душничок ветряничок вот как все прохудилось все провалилось вот тут Подходим к подволочью. Вот они быки от советского моста. Самая надежная была конструкция моста. А в марте месяце с Костей мы здесь весело подымались, а теперь мы это делаем с Андрюхой. Все заросло, все заросло. Это задний двор, подволочья, чья-то баня, я не знаю, без понятия, вот, вся деревня была там, там. Все, что знал, рассказал.